Давно хочешь зарабатывать в интернете, но кругом сплошной лохотрон? Прямо по ссылочке в описании, переходи на сайт и учись зарабатывать 100 тысяч рублей в интернете с завтрашнего дня. Ссылочка есть в описании. Здорово, бандиты, с вами Панда. Часто в комментариях у вас возникает такой достаточно логичный вопрос, какой тематики делать канал, то и что лучше снимать. Понятно, что у многих из вас, и хорошо, если это так, есть несколько хобби, несколько а, сфер интересов, да, которые так или иначе а, могут стать э, основными для вашего канала, то есть какие-то вещи, в которых вы хорошо разбираетесь, например, это всегда очень здорово, то есть людям это будет интересно смотреть в теории. Или игры, в которые вы хорошо играете. Или игры, которые вам безумно интересны, но вы пока плохо играете, но вы можете делать хороший контент. То есть на самом деле, с играми такая ситуация, что не обязательно уметь супер хорошо играть, чтобы делать интересный контент. То есть по тому же самому Warcraft, например, я никогда не был топовым игроком, да, но снимал отличный контент. Так вот, на что вам нужно обратить внимание, если вы не решились с тематикой пытаетесь ее выбрать а, самое главное первая вещь на мой взгляд это объем аудитории то есть мы смотрим wordстат яндекса я уже рассказывал про него неоднократно посмотрите прошлые видео на канале а, мы смотрим объем вот то есть чем больше объем аудитории чем больше людей интересуются этой игрой тем соответственно лучше или там этим этой вещью то есть условно говоря даже если смотреть по там какой-то другой тематике например а, там, что популярнее, там косметика или хомячки условно говоря, да? Смотрите, у кого сколько трафика, смотрите, какие есть паблики ВКонтакте по размеру, какие есть сайты по этой тематике большие по размеру и соответственно выбирайте наиболее наиболее интересную вам, но самую востребованную в одну из возможных для реализации тематик. А, следующая вещь: а, есть тематики, которые лучше монетизируются. То есть всегда нужно, если у вас есть выбор, если вы делаете только, допустим, один канал, да, стартуете. Ну зачем на старте делать два, действительно. А, Делайте выбор в пользу тематики, у которой а, много возможностей для монетизации. А, даже в играх есть разные варианты монетизации. Не говоря уже о том, что есть игры, на которых можно зарабатывать хорошие деньги, есть игры, на которых заработать практически невозможно. Ну, давайте, например, да, есть условно какая-то игрушка у которой есть, допустим, мультиплеер, да, и есть э, какие-то вещи в ней, которые продают э, в игровом магазине, и которые пользователи могут друг другу передавать. То есть, например, ну, такой игры, допустим, Team Fortress 2 или Dota 2 или там Counter-Strike. Естественно, эти игры будут иметь приоритет для нас, потому что в них есть рынок, то есть если есть э, что продавать, если игроки могут друг другу как-то перекидывать, соответственно могут, будут делаться сайты, на которых можно будет покупать эти самые игры, или эти самые какие-то скины, еще что-то для этих игр, и соответственно будет рекламодатель, то есть почему очень круто и очень многие сейчас снимают доту, потому что по доте есть куча рекламодателей, всякие эти магазины рандомных вещей, магазины просто вещей, бусты ММР, там еще, то есть дота реально создает вокруг себя рынок, вокруг себя аудиторию, которая готова платить за что-то из доты,